Посмотрите, вот пошел автобус 53 Как я понимаю, его маршрут проложен -то уже тоже здесь. Поэтому можно не только на маленьких газельках уехать, но и на 53-м. 53 он идет в центр. Доходит до Московской. По Московской спускается Чапаева, Чернышевского. Вот, то есть вы проедете, можете проехать сразу через полугорода, сесть на один автобус, очень удобно. И вот смотрите, все это находится на потрясающем проспекте Героев Отечества. Я в диком восторге от него, с таким потрясающим фонтаном. Дома Кронверка, просто бесподобно. Вот умеет же делать у нас, вот супер.